вот мы уже практически в Святом Власе. Мы даже не заметили, как это произошло. Теперь все эти курорты: не Север, Солнечный Берег, Святой Влас соединены единой дорогой. Вот там наверху вот тот вот комплекс, вот там, где мы должны были, если бы поворачивали шоссе, повернуть, а здесь мы как бы повернули и оказались прямо в Святом Власе. Но Святой Влас тоже современный и недавно построенный. Но ну, 20 лет назад, короче, началось это, конечно, недавно. Потому что курорт Солнечный берег, он строился еще в 50-е годы. Я точно уточню дату постройки. Что-то у меня из головы вылетело. Но это курорт советской постройки. А Святой Влас... Когда мы приехали в 2000 году э, и останавливались на Солнечном берегу, мы заехали в Святой Влас. И здесь была начата уже застройка вот, таунхаусов. И я помню, как нам э, предлагали таунхаус за 25 тысяч долларов, и он находился как говорится, на единственной улице этого города, и перед ним было пустое поле, и вдалеке виднелось море. И когда мы спросили, а почему так далеко, почему вы не строите на берегу моря, нам сказали, что это земли государства, господарство по-балгарски, и здесь строить нельзя. Но теперь мы прекрасно видим, что вот комплексы, они расположены на самом берегу, вот эти вот, мы сейчас едем, вот справа у нас просто море и вот эти комплексы которые стоят здесь они стоят прямо на берегу моря Тут какой парковый лесок а это отель отель руи как известно это известная сеть можем мы остановиться здесь на паркинге и пойти сходить к пляжу это далеко. Почему? Вот он, прямо здесь. Кто, пляж? Пляж. Так ты туда, прямо здесь, еще пройди отсюда. Ага. -а -а. Ты думаешь, через Руи мы не пройдем тут? Через? Охрана? Я думаю, нет. А, да, да. Это приватная территория. Так, а тогда нам надо будет идти а -а -а. вот туда, и там вот был выход там на был, пляж. Да. да. Поэтому я предлагаю проехать, насколько можно проехать. Посмотрим прямо? Там. Туда. Ну да, куда мы идем? Да. Ехали. Так, а там Елените дальше. Ну поехали. Сейчас он уже идет смотреть, что мы тут делаем на их паркинге. Да, охрана тут работает. Этот комплекс Руи, конечно, это 5 звезд отель. Он стоит на самом берегу, и здесь, конечно, так просто муха не вылетит. Мы... Рекомендация. Да, мы хотели как бы припарковаться, тут, тут, тут красивый парк, ну то есть здесь очень красивый отель. Ну это действительно можно рекомендовать, как хороший Нет, вариант. Отель отличный. Я думаю, не бедного отдыха. Да, абсолютно. Вот здесь вот тоже отели. Вот здесь можно прямо выехать к морю. Мы пойдем пройдем к морю или пройдем. А помнишь мое? Мы... Да. Ой, какой Геракл. Смотри, я даже не заметил. Ну, стоит, держит это. это. Я просто не могу. На самом деле здесь застройка в святом васе все-таки как-то поприятнее. Может быть, здесь нет таких больших помпизных отелей. Застройка более малоэтажная. Ну вот зато мы приехали прямо к морю. Где вы еще так подъедете прямо к самому морю? Мы в Святом Власе. Подъехали почти к самому берегу. И сейчас поснимаем то место, куда мы выехали. Вот это море. Здесь оно намного глубже, намного интереснее. Святой Влас мы снимаем, это почти прямо напротив Несебра. Просто это все святой глаз или елените дальше. Но вот здесь вот ландшафт примерно такой. Сегодня очень такая ветреная погода. Здесь впадает какая-то речка. Говнюшка. Да сейчас. Он там эти хариусы плавают. Хариусы, да Два Хариуса. Мы с тобой. Вот такой бес... бескрайний простор отсюда. Куда не кинь, море вокруг. И красота такая. Обалдеть. Вот куда ни смотри, везде море. Право, лево, везде. 360 градусов. Сегодня у нас многослойная одежда. Я думала, придется мне в футболочке гулять. Оказалось, да, что благодаря Оказалось, что придется мне в пухувичке сидеть. Но на солнышке идеально, тепло. Если бы не ветерок, то, конечно, было бы здорово, но сейчас мы как-то сидим, здесь вроде и ветра нет. Здесь нет ветра, да. Да. Мы нашли уютный закуток, никаких особых изысков нет в этом кафе, Ой. но зато мы тут одни. Природа, тишина, шум моря, и мы... поэзия. Наслаждаемся солнцем. Наслаждаемся. И... В кустах чирикают воробьи. Да, да, да. Рядом плещется море и создает нам фон. Ну как ну... кофе? Ну? Ну, но... <Wrestling> <aza vraiment> <imanaINDISTINCT> ну, конечно, не бразильская кофейня, но тоже ничего. Недостаток вкуса компенсирует природа вот, и, и, я, и вид keen. на море. Точно. Это правда. Что-то, что-то компенсирует. Либо того нет, либо другого. Редко бывает и то, и другое. Зато мы сейчас будем есть надо. А цена? Не знаю. Тебя, тебе дали меню. Дали? Ты посмотрела? Да, вот я говорю, где. Цены и... как как на каприк. Ну, покажи, какое каприк мы Но все равно красиво. Посмотри, впереди не Ну, тут вот, да. Куча металлолома портит. Вот кафе под дубом. Главное, что здесь есть, это вот это. Вы такого дерева не видели? Это дерево настоящее. такая речка. Но она вроде бы даже и чистая. Я даже стою тут и сейчас прыгаю. <м financier2> <с> вот я на пирсике. Классно. Везде море. Да впереди меня не Семёр, правее солнечный день, а мы в Святом Насе. А дальше там Елиницы. Ова, волны, сегодня волны. Привет! Что ты хочешь от меня? Что? У меня ничего нет. Какой ты красивый? Какой ты красивый. Он хочет, чтобы я его погладила. Мы с тобой стоим вместе. Давай. Мы с тобой вместе. Это не кушай. Нет. Там в другом месте. Нет, здесь нет, нет, нет. Это не кушает нет. Извини. Эй! Ау, и что я тебе дам? Ну что я могу тебе дать? Да. да. Погоди. У него нет паспорта. Подожди, подожди. Ты куда лезешь? Ты меня сейчас камеру только не сожрёт. Нет, ты что носом? Сейчас хватит камеру, Тихо, на так. тебе, иди сюда. Иди печенье тебе иди, иди сюда. Только что отловили чернокомчик. Чернокопа будем есть. Я снимаю, как собака смотрит. Ты ешь, она, она а она -а. смотрит. Mm. Как чернокоп? Понял. Чернокоп просто бомбический. Заходит. Отлично. Подойдем. Ой. На. Да На расходка у тебя Ари, свежкая у тебя, Айли. Не забудь. Да. Вот gonna tell you у нас. you Yeah yeah. еще знаем о Святом Власе. В 1963 году он был объявлен климатическим морским курортом. Говорят, что его климат наиболее благоприятен при лечении рака легких. Россияне владеют 40 процентов недвижимости в этом курорте. Святой Влас активно начал строиться с 2000 года, а в 2006 году он уже получил статус города. Ну а теперь мы отправимся на курорт Елените. Елените это небольшой курортный комплекс. Раньше это была резиденция Тодора то есть закрытый такой курортный комплекс. Еще в 2000 году подъезжая к этому месту нас встречал шлагбаум и мы не могли проехать туда. Но после 2000 года все изменилось, и теперь это открытый курортный комплекс. В нем всего один пятизвездочный отель. Но зато есть много четырехзвездочных отелей, виллы и апартаменты. Строительство Елените началось в 1985 году. Но это уже интенсивное строительство. Пляж Елените имеет протяженность 800 метров. В 2018 году он получил международный сертификат качества «Синий флаг». Такой же сертификат получили и пляжи Святого Власа. В этом месте мы не смогли выехать на пляж в Елените здесь вот расположен паркинг но все было закрыто и мы покрутились и поехали обратно и выехали на пляж только же в другом месте отели здесь не работают по крайней мере многие отели не работают и курорт выглядел в конце апреля еще закрытым охрана правда работает очень хорошо во всех отелях есть охрана ну давайте немного проедем по этому курорту и посмотрим на эти замечательные красивые отели но как я уже сказала большинство из них еще не работают идем. Бич. Амуро-бич. Так, дальше идем. амура бич И все. амура бич И такие пегасы. Просто летучие. Летучие пегасы. Нет. Чуть помедленнее. Идем на пляж. Мы в Елените, никого нет. Идем на пляж. Это как здесь пахнет море? Здесь можно плыть старый месяц. Вот. Сверху там это волнорился. Подумывая. Да. А самое красивое это вот там, конечно. Да, вот это отсюда можно прыгать в оба. Вниз головой. Ну конечно не вверх. Но почему-то здесь вот, как всегда, трохи не достроят. А так бы было классно. Бережок, не И вот такой ландшафт. Тут вот какой-то огромный-огромный отелок вот здесь смотрит. Но его лучок солнца уже нет. Там написано только бич. А я не вижу, что за бич. Не видишь, что вот там Бич. Не знаю, Не видно. Ну какой-то супер бич, конечно. Да, и никого. Жизни нет. Да. Близится сумерки. Мы покидаем святой глаз. И отправляемся обратно к нам на Золотые Пески. Второй съезд. Спасибо всем, кто путешествовал вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет еще очень много интересных путешествий по Болгарии и не только. Всем доброго здоровья и пока-пока.